Привет, друзья! Меня зовут Владимир Соловьев, я дизайнер-иллюстратор И сегодня я буду рисовать одну картинку Я буду использовать обычную ручку и фломастеры Я думаю, у вас такое тоже есть, вы можете попробовать так же сделать Поехали! Я начал с камня и какого-то дерева Это какое-то красивое, уродливое дерево Я использую перо, как вы видите Но можно использовать и любую куплярную ручку это я рисую листву. И теперь дальний план. Какая-то бухта. Что-то типа Крыма. Теперь я делаю контуры про, почетче, чтобы было. И, и здесь я понимаю, что пора уже переходить к тоновому насыщению. Обязательно какого-нибудь персонажа, в этот раз это две птички, двух персонажей, это главный закон хорошей иллюстрации. Дальний план, солнышко, облака, немного деталей, травки. И вот я теперь взялся за фломастер. У меня очень разные странные фломастеры, вы увидите, что и даже из странных цветов, вот синий, зеленый у меня, можно что-то хорошее делать. Но на самом деле... Лучше придерживаться какой-нибудь простой гаммы, типа двух-трех цветов. Не такой разнообразный, насыщенный. Совершенно не цвета, как вы видите. Но такое продают в обычных магазинах канцелярских. И, в принципе, с этим можно как-то совладать. И, как видите, желтый хорошо смешивается с синим, получается зелененький. И тут я открыл для себя красный. И понял, что всю картинку сделаю красный. А вот зеленым я зря порисовал. Там, мне, честно говоря, не очень нравится. Сейчас я буду это исправлять, дальше видите. Да, последний раз я был в Крыму в 2014 в 2013-м, да. Очень люблю ходить в пешие походы. Мы с друзьями часто ходили раньше в пешие походы, но с тех пор много изменилось. Души теперь что-то... Нет, не тянет туда теперь. Так и не был. Ну и, конечно же, в Крынты мы ездили, потому что там низкие украинские цены. А теперь там э, российские. И там ничего нету. А вот это я взял в руки секретный, секретное оружие. Белый маркер. И сейчас я спашу, спасу все эти цвета. Смотрите, я возвращаю некоторые детали, очень хороший способ рисовать траву с помощью белого, как она с белого фона выходит, например, на синий, на красный, а красный выходит травкой на желтый. Много маленьких деталей, бликов и сразу все оживает. И обязательно тени. Тени обязательно нанести надо на дерево. И вот финальный результат. Ну вот и все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Владимир Соловьев. Ставьте лайк, если понравилось. Подпишитесь на мой канал. Буду рад, если оставите комментарий, что мне нарисовать в следующий раз. Мне дается это легко, я все-таки профессионал. Ну Да. Ну, как умею, Че, беру и рисую. Пересмотрю кадр видосы Ну, uh, а